Добрый день, я приехал из города Кирова Меня зовут Смирнов Илья Николаевич На курсы коллегу Алафу Гудвину На курсы по мануальной коррекции человека Он нас тут научил различным приемам Я даже не ожидал, что столько будет много различных воздействие на наш замечательный организм показал спину, ноги, позвоночник, все конечности все прохрустили, прощелкали, просто отлично вот. едем обратно применять свои знания на деле, на клиентах, на наших знакомых всем рекомендую, приезжайте, учитесь Алев, Алав, Годвин вас всему научит. Всего доброго. До свидания.